Итак, друзья все-таки получилось ну кто смотрел видео до конца наверное слышал что идет трескотня слава богу но корпус не поставил то ли за нашей лени то ли все таки я подумал что вот эти все буераки которые здесь были они начнут мешать да и не нравится мне когда этот корпус полосит так что, вот эту систему я сейчас в хлам расколочу. Пока мини-трактор все-таки еще пока работает. Не развалился. Ну и так, в общем, друзья, делать такую работу фрезерования все-таки я вам посоветую на первой пониженной и больше газу Тогда фреза себя ведет Более менее нормально Не стесняйтесь добавлять газульку Газуйте Она будет больше делать оборотов Трактор быстрее не побежит Не переживайте А фреза будет оборотов делать больше Но второй я думаю не стоит пробовать Иначе Будет что-то наверное Нехорошо ну а так друзья смотрите следующее видео что будет я вам обязательно покажу поэтому мини трактору или мотоблоку не знаю в общем решать вам что приобретать я вам не рекламирую этот трактор так как он мне самому не нравится Чепухляндия это все Конечно получше чем на мотоблоке Не спорю Это все хозяйство Раньше я делал мотоблоком На мотоблоке есть И плуг, и фрезы И все, система Но такучник вот еще на этом тракторе не испытывал Так как его еще практически нет Не готов Но фреза лежала Прошлый сезон лежала а нынче все-таки решил собрать, так как нужен был этот участок. Его нужно было сделать. В общем, до следующего видео.